Добрый день, уважаемые коллеги. Я расскажу вам про роль дерматоскопии в диагностике базально-клеточного рака. Дерматоскопия повысила чувствительность с 66 до 85% процентов и специфичность с 97 до 98% в диагностике базально-клеточного рака по сравнению с осмотром невооруженным глазом. Это неинвазивный метод диагностики поражений кожи, при котором возможно многократное использование одной и той же области кожного покрова, не повреждая ее исследование. Контроль прогрессирования обухолевого процесса, динамики клинической картины, исхода лечения. Возможно фиксировать изображение для более детальной визуализации, его хранения в сравнении с предыдущими изображениями. Благодаря дерматоскопии мы можем... Отличить злокачественное образование от доброкачественного. Также с помощью специ... специальных дермато... дерматоскопических признаков мы можем дифференцировать злокачественное образование, допустим, меланому с базально-клеточным раком кожи. Разберем более подробно, дерматологические структуры. При меланоме мы видим атипичную пигментную сеть, которая представлена неровными скоплениями меланина. Также мы можем видеть ветвистые полосы. Вот они на картинке представлены. В областях неправильного роста меланцитарных опухолей, которые указывают на малигнизацию процесса. Также можем видеть полихромию. То есть изменение цвета как от коричневого до серо-голубого и черного. При базально-клеточном раке кожи мы видим отсутствие пигментной сети. Также мы наблюдаем с вами периферический валик вокруг образования, который представлен на данном рисунке, и изявление в центре опухоли. Также мы можем видеть множественные мелкие эрозии. Пигментные структуры меланомы представлены собой точками и глобами неправильной формы, которые означают неправильное накопление или снижение меланина. Также мы можем видеть серо-голубые зоны. При базально-клеточном жираке мы можем видеть, мы наблюдаем множественные серо-голубые точки и глобалы, которые представлены а, хорошо ограниченными, пигментированными а, рыхлыми структурами круглой или овальной формы. Вот. Можем их наблюдать. Также можем наблюдать серо-голубые овоидные зоны, которые больше, чем глобалы, и они представлены соб собой как четко очерченные, сливающиеся между собой пигментированные структуры овоидной или удлиненной формы. А также при базально-клеточном раке мы наблюдаем структуры в виде коленового листа, которые выглядят как выпуклые расширения, которые сливаются в общее основание. И это все выглядит как э, листовидная структура на периферии опухоли. Также мы можем наблюдать молочно-розовые биоструктурные области и белые линии, которые светятся в поляризованном свете. Они выглядят как толстые, короткие, пересекающиеся между собой линии. Вот они тоже. И они представляют собой скопление коллагена или же фиброза в дерме. Также при дерматоскопии характерные сосудистые структуры для меланома. Это полиморфные сосуды, допустим, такие, как неровные линии, шпильки, клубочки различные. При красных точках также красные точки, короткие участки кровеносных сосудов. Вот мы можем их видеть. При базально-клеточном жираке кожи мы видим поверхностные тонкие теле ангиоктазии. Также хорошо выражен этот древовидно-сосудистый рисунок, который представлен сосудами, которые неравномерно разветвляются и делятся на более мелкие. Подобно дереву. Спасибо за внимание.